Много, вас-то как-то очень много ресурсов сегодня. Да, хотел бы я снять когда-нибудь этот долбанный нагрудник. Всем привет, друзья! С вами снова я, сервере 2.2, и сегодня я буду, как обычно, играть в Bedwars. Если у вас звуки мешают, напишите в комментариях. Я, может, их уберу, если вам так надо. Но сейчас я хочу просто нападать на команды. Я уже все подготовил и готов уже нападать собственно потому что надо нападать на красную тихо тих, чувак передо мной блок поставил так хотя знаете хочу я чуть нападать на розовых сегодня да давайте так и сделаем будем нападать сегодня только на розовых <связывая> так подстраиваемся, уже немного осталось ну, вы конечно извините что я за эту команду блин зашел меня Розовый атаковал. Так. Ах, вы Розовый. Блин, я ничего не вижу. Ах, Розовый, иди сюда. Да блин, начало не такое уж и хорошее. Ладно, постараться было. Хотя, знаете что, что то я вот в вот этой команде синих, что то уже... Думаю, что победу мне, как обычно, не... Не ожидать, потому что, ну, там видите, какая обстановка. Я уже давно не играл в карс, и что я, наверное, уже позабыл. Ладно, сейчас проверим, забыл или не забыл. как сначала подстроиться на центр, или разнести команду какую-нибудь. Хотя, да, надо на центр подстраиваться. Чувак упал, ладно, я за него работу сделаю. Так. Я пока что подстроюсь и поставлю на паузу, чтобы вам не уделять время. Так, да, ребята, вот я построился уже к зеленым чувакам. Я хочу сейчас заражаться с этими зелеными чуваками. На. Ага, отлично. И ломаю кровать. Давай. <плево> давай, быстрее, быстрее, быстрее. Да, отлично. Я им сломала кровать. Ой, походу я заметил. Да, но я сейчас пью голову но мне нормально. И я сломал команду зеленых. Отлично. А -а -а. Уже одна команда в корзиночке есть. Ну, а точнее, в доме, потому что я сломал им кровать. Сейчас я буду нападать снова на них, добивать, так скажу. А вы пока подписывайтесь на мой канал. А, я им кровать не сломал. Блин, я еще и залагал вообще. Отличная атмосфера сегодня. А -а -а. Э, а чё я кровать сломать? А, а всё, я сломал. Чёрт, не надо меня нападать. Да блин, я опять умер. да Что ж такое-то? Почему мне сегодня так не везёт? Ладно, сейчас опять нападу на них. И уже в последнюю секунду э, не сломаю им кровать, а добью до конца. Потому что, ну офигеть. Откуда у них столько здоровья. здоровье? А зеленых два осталось так желто? чел тебе не повезло потому что я сейчас тебя добью до конца а как я его 300 раз тамажила а что за читак дурацкий а кола вкусная все же так а что я его уничтожить не могу это что за чувак такой дурацкий я еще упала чувак решил с нами повоевать и вот он подстраивается вместе со своим соседом так напасть, да? Ну ладно, я тогда блоков закуплю, и сейчас будет у нас все офигенно, и все шикарно, все красиво. Я их уже вижу, они нападают, и мне повезет. Что... Да как они это делают, Ставь блоки, ставь блоки, уйди. Так, все отлично. Ага. Он стаит и тише. <сélvice> <сélvice> Нормально. <сélvice> так. Я, я, Увидел где-то. Ай, вот чувак. Уничтожил, ну, по-моему. Или он где-то тут сидит. А. Да, ну все, вроде да. Ну ладно, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал и телеграм-канал. Он тоже называется Сервер Резбо». Всем удачи, всем спасибо, ребят. Всем пока, ребят.